А какой песня встречается? Там еще про какую-то яблочку говорилось. Давай проверим. Давай, Хабин Давай, Пойдем с нами в кино, а хочешь не в кино, тогда хоть на луну мне все равно. Я когда маленькая, оп, оп, оп, крутите голову. Кукла партии на витрине Хочет глаз Вновь я на год старше, и мой день настал. Поэтому мне пришлось сегодня собирать друзей. Не ждите дома. Пошел жена... он... он... весьма... мой день, ведь значит надо быть с нас, Аня. Пошел на мой день, а значит надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой <связать> А на часах ноль-ноль ноль, да и пять минут Насколько ты пришёл мой день Ну что, последний отдаливаем? Ну да <связать> А это соседи не спят, вы, И соседи не спят, под... Ну это моя песня, спят, под нами наобсю, Вы просите <плодоярщие> меня, а потом о любви говорить до утра, это юность моя, Это юность моя, мы на всю И соседи не спят, под нами внизу, Вы просите меня, а потом... Выбрали из запретия еще один чай, получается. И И вот начинается этот чай. То, что еще пока не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 Я покажу И для того, покажу, будет выходить и какой напиток у нас будет показан здесь. Ну что, друзья, вы готовы? Прямо ужас, да? Прямо. о о о Ладно, ладно, ладно, ладно. Нормально. Нормально, нормально. Нормально, живете. Ребята, это голод? Да. Они Выбирай трубочку. Обидок перевешивай. Вот этот. Давай, Я А что там? Я буду твоем месте, конечно. А что там? несколько Что там? Держенька, держенька. Ряженька, ряженька. Ряженька. Ряженька. ряженка, ряженка. ряженка, ну, Да, что это Ну, еще Sim, sim, sim. А что там? Он Молодец! молодой, здоровый! Скоро так, мило. Что, мне осталось Не Давай, Рассказывай, как тебя зовут? Миша, давай, Миша. Выбирай трубочку! выбирай.